Если в нашей стране станет предпринимателей в 10 раз больше, то в нашей стране точно будет лучше. И моя задача разорвать это пространство между людьми, которые закрыты и думают, что в России все, все нечестно, все плохо. Все те люди, которые заработали какие-то деньги, они их украли. Или это, эти люди, они неадекватные, или этим людям повезло. Я хочу открывать реальные кейсы для молодежи, которые будут следить за всем этим. Я хочу, чтобы именно такие выпуски, как Трансформатор, появлялись в трендах YouTube, а не та жесть, которую сейчас смотрит молодежь. Я хочу влиять на этих людей. Мы все вместе, мы все предприниматели. Не надо смотреть на меня. Надо взять и отдать еще 10-20 людям, рассказать, как вы это делаете. Спасибо вам огромное. Трансформатор с вами. Я вас люблю.